уважаемые подписчики всем здравствуйте вот такая вот сегодня у нас распаковочка пришла посылка с сайта happy angler это финский рыболовный интернет магазин сразу хочу сказать посылка пришла безо всяких проблем с оплатой таможенной пошлины и так далее то есть вообще никаких проблем не возникло дошла она ко мне за 6 дней с момента заказа до момента получения заказывал я но ну, сейчас вы увидите что собственно говоря значит вот в этим этим металлическим скотчем это уже я сам заклеивал дома распечатывал проверял заказывал на сайте не в черную пятницу а перед черной пятницей у них была акция то есть были скидки как обычно на приборы на их холоты, в частности, на все. И плюс шло там, если ты заказываешь на сумму больше определенной, там 4 подарка. Соответственно, вот они сами подарки. Кепка. Катушка. Вот такая кумовская. Ну, это самое простейшее. Открою, покажу. Ну, на удочку пойдет. То есть у нее стопор с таким со щелчком, то есть не мягкий. Ну, обычная катушка на удочку вот такой вот подарочный набор Абугарсия. Тоже сейчас покажу, открою. И, собственно, сам приборчик, который я заказывал, это эхолот, Раймарин, элемент, семерка, 7. 7 дюймов. Сейчас достану, все покажу. Да, забыл. Еще один подарочек. Это водонепроницаемый чехол для телефона. Итак, как вы можете видеть, и холод сам обошелся мне в 47 690. И 4 товара по 0 рублей. Вот. Все это без обмана, безо всего. Все пошлина оплачивается очень легко и просто. Пришел весь вот этот набор EMS почтой. Значит, вот так вот теперь давайте покажу вам. Вот так вот это горка выглядит ну начнем давайте наверное с кепки обычная кепочка фирменная с логотипом дальше у нас идет чехол для телефона в принципе вещь нужная права с собой возить лодочные помимо телефона документы там и все прочее катушка катушка Акумовская, как я уже сказал, самая простая, которая только может быть, но с инструкцией, с взрыв-схемой и так далее. То есть в этом плюс. Сейчас открою, покажу. Вот так она выглядит. Катушка металлическая, то есть это не пластик, шпуля металлическая, самая катушка металлическая. Ручка у нее раскладывается так же, собственно, как и у всех. Вот так вот. ой, Ход у нее мягкий. Независимо от того, что она дешевая и подарок. То есть сам ход у нее вперед-назад мягкий. Но по стопору, то есть она у нее не мягкий стопор, а, как бы так вам показать-то, со щелчком. Вот. Поэтому на удочку, фрикцион у нее работает регулируется плавненько вот стопор тоже, то есть ну классная вещь карасиков ловить самое то что надо далее в наборе такая вот подарочная упаковка от Абу Гарсия вот такая вот вещь приманочки на щуку у нас здесь две приманки как назвать то Но ну, это не стингер. Стингер здесь вот лежит отдельно, потому что приманки большие. Это они где-то сантиметров по, если в сантиметрах, в дюймах я не могу вам сказать, но сантиметрах где-то по 12-15 сантиметров. Вот лежит в комплекте стингер, джиг головочка и вот такая оснастка с лепестком. Это скорее всего спиннер бейт. То есть вот так вот можно будет сделать. Ну, по-разному можно оснастить. Ну, такая вот красивая подарочная упаковочка. Кто любитель ловли щуки на большие приманки, вот, тому это будет в кайф. Ну, в частности мне тоже, потому что в этом году я решил попробовать начать, опробовать, точнее, большие приманки, тяжелые груза, большие веса и так далее. Ну и, собственно, гвоздь нашей программы это и холотик, и марин элемент. Семерочка Сейчас тоже открою, покажу вам комплектацию В комплекте у нас идет прокладка под установку головы и холота заподлицо То есть в панель, в консоль Инструкция, английский, финский, там, по-моему немецкий, три языка Наклеечки с серийным номером Наклейка с надписью раймарин Установочный чертеж и гарантия, но ну, гарантия, естественно, финская. Далее у нас идут две два винта. Это для крепления холоток к скобе сам и холод пока его отложим. Крепежные элементы. Это то, что лежит вот так вот. Далее идет такая скобочка, накладка. Это для вывода кабеля датчика эхолота через страниц для герметичного выхода. Кабель питания. Также он имеет разъем NMA-2000. Вот он, то есть можно подключать двигатели моторы подключать моторы радар даже можно подключать в новой прошивке электромоторы ну, в общем много чего компас тот же самый так далее у нас вытаскивается вот эта вот штука здесь у нас находится датчик датчик, так и скоба. Ну, скоба у нас упакована в мешочки. Секунду. Вот такая скоба, тоже фирмовая. И сам датчик. Датчик у нас HyperVision 100 HV100. Внушительных размеров. Внушительных размеров такой диаметр кабеля. Такой, такой. Вот его внешний вид. То есть полный комплект. Уже установлен на датчике даже крепеж на транец, либо на дистанционный вот этот вот на струбцину на крепление. Вот такой вот комплект. Сейчас мы это все сложим. сам приборчик прибор у нас с крышкой идет сразу в комплекте крышка пластиковая довольно таки она такая дубовая вот так вот выглядит сам прибор я думаю включу тоже покажу а так ну все описания характеристики на него уже в интернете миллион где есть этот прибор с картами работает simap на рисовалка также в нем есть ну, со своими конечно недостатками тоже в плане вот этой вот гипер чистоты 1200 есть нарекания по диапазону охвата ну кому как то есть для меня я посчитал и посмотрел видео почитал и посчитал что для меня этого будет вполне достаточно значит по поводу доставки доставка как я уже говорил заняла вот этого всего комплекта 6 дней с момента заказа до момента получения без каких-либо проблем привез курьер сразу же курьеру наличными была оплачена пошлина по чеку который он предоставил и все то есть никаких бумаг мне с доказательствами там что в этой посылке как я смотрел на канале по моему сибири канал называется если мне память не изменяет там он рассказывал как просто полнейший геморрой был с получением этого эхолота у него, но у нас на удивление все просто. Даже не пришлось идти никуда ни на почту, никуда. Все привезли домой. Включая чеки и все. То есть приложение Почта России сразу мне был рассчитан налог, сколько я должен оплатить при получении. Все. Посылочку вскрыли, проверили прямо дома при курьере. Все замечательно. Вот такая вот у меня обновка будет к новому сезону. Сейчас будем заниматься ящиком для него новым, не знаю как может быть старый под этот переделаю может быть новый буду изготавливать ну в общем как-то так в общем получается вот этот вот приборчик плюс вот это вот все 4 подарка так называемые с быстрой доставкой в принципе меня все порадовало упаковка порадовала нигде ничего не побили, не покололи даже коробка вот она пришла не замятая фирменным скотчем она была заклеена то есть скотч нигде не вскрывался ни на почте, ни на таможне все довольно таки быстро на таможне провисела она буквально час и все, потом ее сразу выпустили сразу же рассчитали налог мне пришло сообщение приложение, все Поэтому, если кто-то боится заказывать с этого сайта, с Happy Angler, не бойтесь. Собственно, ну не я первый, в интернете уже были видео, и есть эти видео народа, который заказывал. Все довольны, все приходит в целости и сохранности. Единственный минус, опять же, ну я не знаю, минус или плюс, в том, что гарантия у вас, естественно, будет не российская, а финская. Но, опять же, плюс это или минус, я не знаю. Поскольку у нас в России связываться с гарантийным ремонтом, ну, я думаю, вы все сами знаете и понимаете, как. Не дай бог, что случится. Мне кажется, даже проще будет отправить туда, в Финляндию. Там все это нормально рассмотрят, адекватно. В адекватные сроки. И, и адекватно, опять же, примут решение. Либо по ремонту, либо по замене. Вот, ну, я думаю, что это будет быстрее и качественнее, чем у нас в России. Но это сугубо мое личное мнение. Поэтому, надеюсь, не придется с этим сталкиваться. Спасибо всем за внимание. Если будут вопросы, задавайте. Ну, а по поводу технических характеристик и всего прочего, можете найти тысячу видео в интернете. Спасибо.